Мы пока не прочитали два кафеста, они вообще только щебетали, щебетали, так прочитали, они раз улечили. И друзья, мы одновременно все увидели на большом камне именно образ батюшки Серафима с револом. И все стало ясно, что батюшка нас привел и показал камушек. Он находится далеко, конечно, отсюда. То есть, значит, есть поле. большой тоже. Нет, небольшой вот такой вот где-то, да. вот такой вот. Вот, потому да, <связь> что... благословлял много камней здесь. Какая задача? Он, Но они не все не росли, знаю. да? Они растут, там, он, где благословлены камни растут. На них везде, видите, есть... А тут вот большой бачкой благословленный. Тут, да. тот да? благословленный как сорок. Вот это как Девеева. Mm -hmm. А тут как сорок. Понимаете, видите, э, сорок закрыт, уничтожен, да? Девеева тоже уничтожена где людям молиться, а батюшка, как бы это была передана скорее всего благодать, вот эта затага духа монастыря на эти камни, скорее всего так, она сила передана туда, и поэтому люди приходят и получают именно ту пользу, которую нужно и исцеление, и просьбы все, то есть просят батюшку помогает. Например, я слышала, что я не видел, конечно, в своим глазами, когда фотографируют этот камушек, то при когда фотографировала, начинают проявлять на небо, и сроки молящится на камне. Понимаете? То есть мы не видим, а, например, рассказывают, что вот один раз рассказывали, когда видели свет в этой часовинке, там кто-то молился, когда там никого не было. Понимаете? Что на Царском, тут то тоже по ночам иногда вот кто там живет, они видят, что в алтаре светится именно только в алтаре свет. И видели, рассказывают, но побаиваются, что видели, как бачка Серафимов ходил в носки прям туда, есть, понимаете, вот, и, например, в Игуменской келье уже вот два года подряд вот э, приезжали к, к, к, к не, ее родственники и видели меня Александру, это было на крещение, это два года назад, почти произошло на крещение, а услышали огромный такой, как бы удар из-под земли, и вот они проснулись от этого, посмотрели в окно увидели столб света, именно там, где находится вот этот крест, да? и столб света, и потом, когда обернулись, видели женщину, она вся была в белом, и видели камелавку, то есть видели, как силуэт ее в руках, она держала хлеб солью, вот это они видели, поленка была в сторону, именно где был угол молитвенный, где были иконы. Вот это первый было на А вот в том году именно она опять и явилась, и меня, как я поняла, Александра, уже второй раз. Это было где-то 12 часов ночи, с 31 на 1 августа ее видели тоже. Также зрима видела девушка лет 12, когда она проснулась, повернулась. И вдруг видит, смотрит, смотрит, стоит женщина тоже и молится. Именно ну, там, где иконы. Тоже вся в белом. Вот. И она испугалась единственное, что я <смех> повернулась и боялась в это... повернуться обратно. То есть испугалась, просто чисто по-человечески. Понимаете? То есть это появление. Господь что люди молятся. Чем больше мы будем молиться, тем Господь милость будет давать и спасению нашей России. И в будущем надеемся, надеемся, что Господь нам даст царя, то, то нам молиться. Вот, например, я просто слышала, что, оказывается, если бы мы молились еще благоверному князю Александру Невскому, то он нам, говорит, давно бы дал царя. Он сам явился и сказал одному рабу, говорит, «Если бы вы мне молились, у вас давно бы был бы уже царь». Вот. И вот одна раба начала, тоже рассказывала молиться, благоверном князю Александру Невскому, о даровании царя. И во сне она увидела сон, огромную икону Александра Невской, она вся мира точит. Вот, Такой чуть Господь просто показал ей, что надо молиться, значит, вот, нашим святым благоверным князьям и царям о помощи. Да, царя обязательно. Да. Тогда у нас будет порядок, Господь нам все даст. Вот. Там у нас храм, предел святого. Да Придел да Придел нам, Тем более, сам надо было в храме. Чем более. Это, это у вас это это в Москве, маршрут. Маршрут. Маршрут. Маршрут. да? Маршанс. там прославлял мощь. А, там доехал, прославлял мощь. Заезжал к нам в 1903 году. Вот видите, он той дороге. Там был граф Воронцов Дашков, это его имение. Он как по преданию, но не уверен, где не прочитали. У него был крестным отцом Николая II. Нет, ничего да. Там если взять, такой храм там там Я Взял я бы вы не знаете, вот есть место, Ванечкин прудочек. Там мы тоже Машка для монахини рассказывал, что батюшка серафим проходил, и бросил камшик, и он тоже был маленький, а потом он вырос. И вот у него свойство, что он даже зимой остается теплым, вот не утепло сходит. А вот где это место? Мельничная не община. Мельничная община, да, где да. это? Смотри, в коссе. В косвете, да. Там пруд у них. Ну, нет. я знаю, что у нас трогает очень камушек, который а, растет, почти. почти, ну, почти ну, видишь, вот мой, это да, площади, да, да, полез ну, очень много. Ну, я вот слышала, тут есть да, камушек да, выше человеческого роста. И там как бы две такие, как сказать, эти. Как Мясины, да, ложбинки кто-то как бы лежал них высота больше двух метров. Представьте себе. Готолить невозможно. Требятишки, два. Вот они говорят, случайно Господь открыл им двенадцатилетним. Они случайно как-то вышло. на него. А где он находится? Где-то у нас недалеко здесь. Но он не показывается. Господь его скрывает, что за камуш, не знаем. Ну дай бог нам открыл, ну, молитесь, молиться надо. Да. Молитесь и просите, исцеляйтесь, ложитесь. То есть кого что болит, кого ножки, кого ручки, кого уголовка, все прикладываются, ложатся. да не на камушку, просите исцеления. да? Нет, когда он уже пришел из Богу после этого 1812 года, столько претерпел всего, Россия наша, да? то он прослышал про батюшку Серафима приехал к нему, и после этого уже все и наставления были только по благословлению его. И потом уже, вы знаете, Феодор Кузьмич, что это был царь Александр Первый, да? и говорит, сказано, там есть момент такой написан, что он какое-то время удалился говорит, по батюшке, а сколько времени он там пребывал, там не написано сколько то есть знаешь, уже перед тем как выйти в странничество он приехал сюда в батюшке и молился с ним чтобы Господь открыл, куда ему пойти и вот после этого скорее всего по его он потом ушел уже вот. то есть цари, наши цари-то были святые да, а вот то он, это все скрывается вот, он где жил там вот он на этом камушке жил или где? ну у него была заимка то в Сарове, но у него, скорее как поняла, он делал ну, тысяч, небольшие такие Тысячи дней где он жил? Тысячу дней он не здесь, здесь ну. это было там Саровск. в Сарове это было в Саровском лесу там, но это весь Саровский лес понимаете просто он обходил его он же иногда шел-шел понимаете его заставлял ночью да? но он же не может вернуться, он в этом месте начал на определенные места как бы благословил, где он почувствовал, что здесь молитва идет, должна молитва, ему Господь ее открывал. И он здесь поставил заимочку небольшую, такую, срубил небольшой домик, где он останавливался, молился. Я так и назвала, как заимка, понимаете? Да, тут заимка была, но не такой же молитвенный его келик, где была там сорок, а это здесь, когда он проходил. Если бы ночь. А там камешек есть кусорой, конечно. но тот, который был тысячу дней ночей, вы знаете, что он же был именно разобран, вот, как а -а -а. святыни, а часть из них была вывезена в Девеево. На нем и сделан алтарь, и казанский храм. А -а -а. возложен, на этом камне, который тысячу дней ночей. Тоже не случайно, правда? Идем к тебе. Вот смотри, вот, внимательно смотри, только близко не подходи, я сейчас покажу. Вот смотри, лик царя Александра Первого. Видишь? Вот если издалека смотри, полностью образуется лик. Вот его четко видно. Смотри, надбровные дуги, нос, усы, борода. Вот. Этот лик в профиль идет, почти. Он более четко сейчас появился. Он был. По, ну, постепенно вот, я наблюдала за ним, удивилась. Вот. Вообще-то очень часто я забыла о том, и очень интересно, когда бывает свет с двух до трех, вот солнце идет с левой стороны, то весь камень освещается, да? И к на камне появляются лики батюшки Серафима. То есть это камень икона. Она не только молитвенная, да? она как икона. Они очень много, и маленькие, и большие, образ батюшки Серафима. Даже вот дети, вот я один раз видел медведя, после я не видела. Вот когда молишься, вдруг появляются эти лики, они вдруг появляются, и видно даже батюшка полный рост. Как вот на иконах бывает. Вот весь как бы камень, он весь усыпан в иконах. А первый раз открыл когда, когда мы были с одним батюшками, монахом, стояли, молились, и первый раз увидели вдруг иконы когда вот свет шел с двух до трех, вот именно осветил камень неожиданно. мы увидели такое чудо. И многие дети, они тоже видят, когда особенно солнце сияет с левой стороны в этот момент. Камень ведь покрывается ликами. Вот, вот такой чудо. Поэтому я говорю, камень кона, ее откалывать нельзя, просто она не молится. Вот. И они живые. Вот камуш, когда я приехал, Господь меня открыл, когда камуш был, знаете, представляете, он был всего вот такой и вот такой камушек, всего, это было вот, вот такой вот, всего, и такой высоты, небольшой совсем, вот. И представьте, вот за 6 лет он так вырос. Чудно, правда? Ну, как он может расти? Правда? А очень, И так быстро. Ну, трава растет, ну, я знаю, что горы растут, но они медленно растут, горы, камни, вот. А этот камень именно как живой, как будто чем питается. А если его земли вынуть, он не будет расти. Либо Богородицы, по-моему, в этом месте, некоторые видят, да? Да. Тут, сука, как кого Господь являет. Неожиданно это бывает. Во время молитвы даже появляются неожиданные лики такие. Он вот от него исходит огонь. Вот один блаженный Василий рассказывает, что он стал молиться только на этом камне. Ну, кто-то благословлен, понимаете, они все молитвенные. Ну, он сказал, нужно молиться на этом камушке. Вот. И помните, первый раз, когда мы стали молиться, мы зажгли свечи, поставили там, да, на камучик. И он друг как бы друга Это было осенью. Началось было Такое чудо ее, Господь. И несколько раз еще детский сталкивает с людьми, которые приезжают и рассказывают, да, что камушек глухали. Вот такое чудо. Вы, я понимаю, икону Буденка. Это, это камушка. То есть вы прикладываете, красите у батюшки Серафима исцеления, духовного, душевного, телесного нашего. Мы все больные. А батюшка нам для этого и дал, и мы притекаем. Как да. мы притекаем к иконам, но в церковь, так же мы притекаем к камушкам батька Серафима. Он нам для этого было? Мы же не камни молимся, правильно? А мы молимся батька Серафима. Но нам тоже, что не знают, как ты бачил, потому что мы в первый раз приехали, мы ничего не знали. Так. И если бы нас в не были, наши папочки, мы бы так бы ехали, ничего бы не узнали. Просто планились двое метро, да. Да. нет, надо... Ну, это это я поэтому сейчас говорю, что я не могу утверждать. Я говорю по преданию. Когда передается из уста в уста. А если это наш Господь сказал, и святая послова, передавайте из уста в уста один рассказал, второй рассказал, вот это вместе все складывается история этих камней, история царского скита, а так она нигде не написана, нигде вы не прочитаете, но одна раба, была, которая умерла, она рассказывала, что у нее была книга именно об этих камушках и об батюшках Серафимов, но книги это нет, она говорит, я помню еще в детстве, дедушка мой читала такую большую толстую книгу, и именно про эти камни было написано, значит. И почему их убрали? Я не знаю. Но она и есть. И где нет, она, нет, нет, нет, нет, нет. она не стоит? Почему? Но она хорошо помнит историю что именно котором... не леса. Ну вот вы представьте, что значит здесь не только вот мы молимся, да, а сколько людей притекало, да, начиная с батюшки Серафим, как он благословил. Сколько, и царская семья приходила, и не одна, царская царскую сюда приезжала, рассказала, что они именно здесь и были. И был такой случай, момент, да, что, значит, это сколько лет, где-то 5 лет назад приезжал один батюшка, монах Серафим, Сараба Божия. Они несли икону а Григория Распутина со Советской Малерьцией и шли по Богородчиной аллее, и она у них бубухала, миротворчиво. И у них был тоже такой тайный вопрос, тогда еще не на было, был ли батюшка здесь посещал ли это как там, или это место. И у них был тайный вопрос, <клес> посещали ли это место. И они заходят в Лугунинскую келью и долго начинает булгуха, икона сирени. представляете, А сирень, вы знаете, якобы семья любимая она читала и всегда на фоне серии, даже сфотографировала. вот это было первое какая знак о том что тарская тема была и вот от этого мы начали тогда искать уже интересоваться вот этой историей тарская сказка в чем суть его значит они посещали здесь и ходили молились и, морили, и, и, и не пропитано все здесь, и все люди, которые когда-то жили, вот понимаете, не люди, весь дух, он здесь находится, он сюда не уходит, и мы все едины, как одно целое, присоединяемся к нему, вот, И она идет к Богу сразу, вселенная, поэтому нам надо молиться и просить. Там же брачка слышит, и Бог слышит честно. Говорят, что люди здесь один раз присутствовали. Да, что такое Для, для... для... для подтверждения людей в этом да? а почему он бежит сюда, там, да. что в лес бежит, вот сюиты наши, да, потому что невозможно уже больше видеть и слышать и хочется отдохнуть да, да, душой, радость получить. И мне просто самое интересное, что именно мы эту радость получаем здесь. И именно то, здесь почему когда, я, я знаю, знаю, был такой случай, когда в первый раз приехали к Казанскому автобусу, смотрят незамучные, везде веют, там всего уже усталые, посетил, нет. Ну, пошли сюда, привели их, расположали все. Они отсюда шли, все от жизни радости, забыли о том, что они устали, у них радость была. это пасхальная радость. То есть вот это место, это пасхальная радость, Господь дает. И вот был Спасибо. такой случай, когда тоже э, приехали э, цел два автобуса. Я аж сейчас не помню откуда, и мне пришлось вольно-невольно вести, как крестный ход пошел человек шел сюда, вот на этот камушек, да? И одна раба Божия, она схимница, И Господь открыл, она видела ангелов летящих над вот этим как бы крестным ходом. И вообще крестный ход весь был глухал, это все чувства и слышали. А мы просто шли сюда, и мы не знали. Вели сюда, на, это, на эти камушки батюшки Серафима. И когда мы здесь помолились так, и э, я говорю, давайте, как бачка Серафима, да? Христос воскресе, сказали. Мы Христос воскресе, я крикнул. А раба Божья, вот эта монахиня, подняла случайно вверх голову и увидела, как сосны, в момент Христос Воскресе, кончики сосны, так замкнулись. А когда сказали, во истину воскресе, они вот так разомкнулись. И она это видела трижды. И после этого, говорит, посыпался у нас листопад. Это было осень, было такое чудо, вся ахнуть. Не видели, конечно, она потом уже рассказала. Представляешь, говорит. Как бутон, открывается и закрывается, вот такое произошло с соснами. А на Пасху, когда приходишь сюда, начинаешь молиться, то сосны, особенно маленькие такие, они начинают вот так раскачиваться, я часть. Вот так раскачивается. И птички всегда прилетают. На Пасху, если в 4 утра прийти сюда, вот у нас один парень, он сюда рано утром приходил в 4, молился на Пасху. Вот птицы, очень много птиц расхажут по камушку. Вот, когда начинаешь молиться, обязательно хоть вечер, хоть утро там или как, особенно вечером, вот летом пить и полить этот молитв. Вот ну, такой чудо схватили. То есть от, от, от Бога и послушать, видишь, короче. Поэтому да. Вы с прибрежным находится колодец. Колодец оказался в честь Казанской Божьей Матери. А как это получилось? Вот эта Зинаида, которая когда-то чудным образом, она была атеисткой страшной, и срывала даже, вот помните, многие здесь кресты с детей, и она заболела раком. Видно, так Богу было угодно, чтобы потом ее вразумить. Так как у нее молитвенца была бабушка, которая была, э, имела медаль от царя Николая II. Вот, когда она его встречала, она была в первых рядах красно там сарафан, красивая такая была выбрана. и вот у нее была медаль, она всю жизнь хранила. Но она была молитвенницей, ходила на царский скид. И именно по ее молитвам так была спасена раба Божия Зинаида, что когда она заболела, ей явилась во сне Божья Матерь. И она увидела э, избу, которая горела. И она говорит женщине, она не знала, что Божья Матерь вся в черном она была. И она говорит, ты горишь. Она говорит, нет, не я, говорю а ты горишь. А потом она ей говорит, ты знаешь Богородцу делал? Говорит, нет, не знаю. Отче наш знаешь? Нет, не знаю. Ну хоть Господи помилуй. Можешь говорить? Могу. Тогда иди на мой колодец. Рано, на заре, когда никто не видит. Когда вот первые только лучи солнца появляются, да? Даже вот заря, не лучи солнца, а именно заря. И вот подойди к, к, к колодцу и... Бери, начинаю набирать воду с молитвой, 40 раз, Господи помилуй. А когда ее наберешь, вот тогда только и спей. Она проснулась уже светло, муж дома, а муж у нее лесоруб. А раньше лесорубы часто оставались в лесу, когда вот, ну, задерживались. И она стала молиться, чтобы Господь так сделал, чтобы он в лесу остался. Так получилось. И на следующее рано утром, на заре она вот вышла, и как я велела Божья Матерь, набрала воды. И когда уже подошла к дому, она успела уже прочитать 40 раз и выпила эту воду, почувствовала, что она мгновенно исцелилась, как в нее вошла сила, и она исцелилась. Она болела раком, и последнюю часть воды, которая осталась, она уже облила себя. Вот таким чудом, когда она исцелилась, а уже там тот колодец начал обрушаться, и она дала слово, что она его сделает, и так как она имела тогда большие возможности, с мужем и с администрацией удалось это колодец восстановить, сделать. А сейчас? Так, а сейчас? в данный момент, так получилось, вот два года назад, как Господь мне сподобил начать заниматься этим колодцем, так как он никому не нужен, его хотели засыпать. Я сказала, его нельзя засыпать, так как это все-таки Божья Матерь. Он говорит, ты придумаешь, Вот как я могу придумать, когда человек исцелился и было видение ей. Вот. И мы начали делать, так сказать, уже два года назад, собирать сначала на кольце деньги удалось, на православной ярмке. Там мне Господь, бачка Архангел Михаил, помог, пригрел, так сказать, подкрыло свое, взял, и с трудом удалось собрать деньги.